Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Данное видео я снимаю исключительно для вас. Видео посвящено проекту Медиа. Я отвечу на те вопросы, которые мне поступают от вас. Вопросов достаточно много. И первый наиболее такой животрепещущий вопрос, он естественно связан с деньгами. Люди, которые пользуются активно отечественными платежными системами, это Яндекс Деньги и Вебмани. Чаще всего спрашивают, есть ли возможность вывести деньги из проекта на эти платежки. А Я вам могу сказать, что прямого способа из самого проекта сразу же напрямую вывести деньги на Вебмани и на Яндекс Деньги нет. Значит, кто вам будет говорить, что это можно сделать? Они как бы здесь немножко лукавят. Да, это можно сделать, но причем можно сделать двумя способами. Но это не прямого вывода денег. Значит, посмотрите, как я бы вам рекомендовал это делать. Способ номер один. Это вывод денег на PayPal. То есть, нажимая «Выплата средств», выбираю ту сумму, которую хочу вывести. Вот я хочу вывести 210 долларов, да, и вывожу их, на paypal спайза я не работаю не люблю paypal пришел в россию осенью 2013 года все по-русски отличная платежная система она мне вот на данный момент нравится ну больше всех значит нажимаю выставить счет значит, вы получаете вот такое вот сообщение значит друзья день я отправлены на paypal что вы видите? Вы видите вот такое вот страшное красное сообщение, которое будет висеть здесь до тех пор, пока деньги не переведутся на, на ваш аккаунт в PayPal. Когда день, осуществится перевод денег, то это сообщение у вас исчезнет, и э, в выплаченной сумме появится э, сумма, которую вам перевели на PayPal. На PayPal сейчас выплаты из проекта происходит с задержкой порядка ну, двух недель, не меньше. То есть вот это вот сообщение будет висеть порядка двух недель. Далее, когда деньги придут в PayPal, вы их уже можете перевести по большому счету куда хотите. Я их перевожу на карточку банковскую, на карточку банка связной. Она у меня привязана к PayPal. Как привязать карту к PayPal. На YouTube очень много видео. Пожалуйста, привяжите следуя тем инструкциям и деньги вам переведутся на, на вашу банковскую карту. А с карты связного вы из кабинета связного можете перевести свои деньги на любую практически электронную валюту. На вебмани переводится с очень незначительной комиссии на киви переводится вообще без комиссии на яндекс деньги тоже очень небольшая комиссия то есть там какие то копейки связной берет поэтому все достаточно удобно я вам рекомендую пользоваться именно вот этим способом который я вам показал то есть выводить на paypal к PayPal обязательно привязать карточку какую то имеющуюся из вас, я вам рекомендую банк связной, у кого нет карточки, пожалуйста привяжите карточку виртуальную от Kiwi довольно часто слышу, у меня нет карты друзья, у вас у всех есть карта значит у вас есть сотовый телефон, да значит у вас есть Kiwi кошелек проходим на сайт Kiwi если у вас еще нет пароля, получаем пароль от своего кабинета вот, и в разделе «Карты» Kiwi вам уже сообщает, что у вас есть карточка. Вам показывают первые и последние циферки, цифры. Да? Если вы хотите м -м, получить более полную информацию, нажимаете на информацию о карте. Тоже вам показывают первые и последние, дату ее окончания этой карты. Да? Курсы списания денег с карты и начисления. Если вы хотите, чтобы собрать свою карту целиком то есть ее 16 значный номер вам необходимо просто нажать на выслать реквизиты нажать на кнопочку выслать и вам на мобильный телефон придут вот эти вот циферки которые в кабинете киви не отображаются это для защиты на сотовый телефон именно вам придут 8 недостающих цифр и самое главное придет код доступа к карте вы впишите эти восемь цифр, и у вас получится полный номер вашей банковской карты и код доступа. Привязывайте эту карту к PayPal, переводите на нее деньги, все, с Kiwi, а счет этой карточки соответствует вашему счету кошелька Kiwi, пожалуйста, с Kiwi можете кидать куда угодно, но по большому счету мне даже кидать не приходится, потому что приходится платить какие-то там кредиты, пополнять счета в социальных сетях, там, за мобильный телефон и так далее. То есть по большому счету все эти деньги у меня так легко и просто расходятся. То есть обналичивать их, ну, возможно не так много зарабатываю на этих кликалках, но проблема с обналичиванием у меня ну, никогда не стояла. Вот это первый вариант вывода денег. Я вам именно его э, рекомендую делать. Здесь вы ничего не потеряете и все четко дойдет единственное что как я уже сказал ждать придется минимум две недели минимум но проект однозначно деньги вам переведет то есть не волнуйтесь способ номер два способ которым я раньше выводил деньги на киви тоже не скажу что это прямой способ но я о нем расскажу хотите, пожалуйста, пользуйтесь. Раньше все заработанные деньги в проекте я перечислял на счет рекламодателя, вот сюда, то есть с текущего баланса перечислял на счет рекламодателя. Делается это очень просто: нажимаешь на счет рекламодателя, да, выбираешь из заработанных средств, нажимаешь далее, ну, дальше по инструкции, которую вам выдает сервис. То есть все деньги переводил на счет рекламодателя с какой целью, друзья? Medio это вообще-то рекламная площадка, то есть сайт вообще предназначен для того, чтобы вы там кликали, да? а для того, чтобы люди рекламировали свои товары и на этом зарабатывали деньги. А именно так я и зарабатывал. То есть я переходил в свой любимый Лопар, да? выбирал раздел «Каталог», выбирал какой-то интересный товар с максимальной конверсией, то есть с максимальными продажами там, из лидеров недели какой-нибудь, ну вот 0,0,0,0, вот два, видите, клуб сакральной практики, то есть все женщины хотят быть здоровыми счастливыми, да, конверсия зашкаливает, то есть у всех остальных э, курсов он мень меньше нуля этот процент. Берете самый интересный с вашей точки зрения курс, ну здесь уже как бы и не важно с вашей или не важной. главное, чтобы у него были показатели хорошие, то есть отличная конверсия, класс. Цена абсолютно приемлемая, 1000 рублей. Вы получаете 500 рублей с этого счастья. Да? Становимся партнером этого курса. Нажимаем на кнопочки «Стать партнером». Да? Идем в раздел «Партнеры». Выбираем «Я партнер товаров». Да? Ищем данный курс. Вот он, он. Хватаем ссылочку данного курса. И что делаю дальше? Дальше я шел на проект тоя в рекламной площадке создавал рекламную кампанию как это делать, здесь я рассказывать не буду очень много видео кому интересно, звоните в Skype, создавал рекламную кампанию переводил деньги на эту рекламную кампанию и запускал рекламу на проекте что происходило если вы грамотно если вы грамотно выбрали курс да, естественно он покупался и вы естественно зарабатывали значительно больше, чем вы тратили на рекламу. Куда эти деньги шли? Эти же деньги шли сразу же вам на glopart Глопарт. Из глопарта, пожалуйста, сразу же напрямую можете выводить на ваши любимые вебмани. То есть в зависимости от того, что вы прописали себе на настройках в настройках глопарта. То есть вот вебмани, киви кошелек, пожалуйста сразу же деньги вам туда падают. Глопарт работает в плане вывода денег замечательно, то есть никаких двух недель тут ждать не надо, деньги переводятся достаточно быстро. Вот это еще один способ, которым я раньше очень активно пользовался. Значит, сейчас я его не использую, опять же объясню почему. То есть я не делаю тут никаких тайн, я вас хочу просто предупредить. Значит, вот посмотрите на эту страшную цифру, то есть меня она просто пугает. Обратите внимание, вот, например, 15 февраля было 300 кликов, да, делали. А сейчас с каждым днем эта циферка, циферка, циферка падала, падала, падала. И вот сейчас мы просматриваем где-то порядка 50 кликов. То есть от 300 до 50 прошла вот такая вот просадка в количестве просматриваемой рекламы. Почему? Потому что рекламу стали давать меньше. Это одна причина, я, например, уже не даю. И вторая причина, то, видимо, ее просматривают очень быстро, потому что сейчас, наверное, все или большинство народа стало пользоваться роботами. Поэтому, если вашу рекламу просматривают роботы, то давать рекламу на этом проекте нет никакого смысла. То есть это просто сливать деньги в унитаз. Поэтому я сейчас перестал давать рекламу на данном проекте и заработанные деньги вывожу только первым способом то есть через те платежные системы которые предлагает сам проект то есть через Paypal ну а дальше на карточку и вперед значит все друзья вот на этом то видео посвященное выводу денег я закончу сегодня постараюсь снять еще одно видео небольшое опять же посвященное данному проекту с рекомендациями и советами, то есть с дальнейшими ответами на те вопросы, которые мне поступали. Все, всем спасибо. Кому интересно, пишите комментарии, я обязательно отвечу.